Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке видео рик для смартфона, то есть двухручный хват. Ну и также этот видео рик при помощи соответствующих крепежей можно использовать для, например, ручного стабилизатора, точно также для смартфона hohem Баф, который есть на моем канале, то есть можете посмотреть. Ну и как вариант использования. Так, ну и давайте посмотрим, что находится внутри. Замечательной коробки. Так, ну во-первых, находится инструкция на английском языке. То есть вот такой рик сюда устанавливается смартфон. Может, кстати, крепиться в виде горячих башмаков свет и, например, микрофон. Ну или другие какое-то видеооборудование, которое вам понадобится для видеозаписи. Так, размеры его 208 мм на 135 на 58. Ну и вес 320 грамм всего этого изделия. Так, ну и... Вот эта часть закрепления может происходить 45 до 93 миллиметров. То есть смартфон шириной. Ну или другое оборудование какое-нибудь. Так, вот он сам рик. Внутри пакета находится. То есть выполнен из алюминия. То есть есть резьба для установки в различные оборудования, закрепления, ну либо там на штатив еще куда-нибудь. Резьба 1,4 дюйма. Так, резиненные ручки. Так, дальше сверху есть отверстие типа горячий башмак для установки дополнительного оборудования которое вам понадобится для съемки так и есть закрепляющие здесь прорезиненные поверхности чтобы не повредить ваш смартфон ну и на любую ширину вашего смартфона можно установить так ну и еще как и говорил ввиду того что здесь много резьбы можно сюда вкрутить соответствующий переходник ну или винт для закрепления то есть часть их уже разобрана на моем канале то есть как варианты ну и сюда же установить например э трехосевой стабилизатор ну как вариант моих ну, то есть устанавливать можно небольшие стабилизаторы то есть для смартфонов для экшен камер то есть если это у вас большие камеры то есть и соответственно большие стабилизаторы то сюда уже не установить вот. ну и используя этот ручной хват можно регулировать и снимать относительно стабильное видео, ну а если у вас стоит стабилизатор, то еще плавнее осуществляется съемка данным стабилизатором. Так, ну давайте посмотрим, как у нас размещается. смартфон то есть вот мы его закрепили сейчас возьмем какой-нибудь объект то есть и можем снимать данный объект благодаря охвату относительно стабильное видео ну и либо просто в статическом варианте в смысле на штатив установить, установить оборудование и осуществлять съемку того или иного объекта То есть, ну, самое разнообразное применение. Благодаря тому, что здесь вот есть отверстие, то есть, еще помимо установки башмак, можно установить и непосредственно в эти отверстия. 1,4 дюйма ваше оборудование. Ну, и благодаря вот этому хвату, то есть, мы... Можем осуществлять видеосъемку ну, относительно без дрожания рук или еще чего -то. так ну а если то у вас еще раз повторяю стабилизатор здесь вообще плавной плане будет видео то есть ну как бы рик 2 в одном кстати как вариант можно здесь разместить например power bank когда у вас идет съемка при помощи стабилизатора. Ну и смартфон расположен на стабилизаторе. То есть вот такой вот удобный видеорик, который можно применять для осуществления фото-видеосъемки. Так, Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, до следующих видео, всем удачных покупок и до свидания.